Так, добрый вечер, мы из Украины. В эфире канал творческого Пчеловодства. Ну для разогрева небольшая ремарка по нашумевшей теме тропы клещ. Коллеги из Грузии прислали небольшой видеосюжет. Сейчас как-то сколыхнуло, напрягло всех человодов довольно-таки в таких широтах, где и не думали беспокоиться, и мы в том числе средние широты по Украине, но как-то как забеспокоились. Прислали небольшой видеосюжет, где перемещается это нечто, пока это нечто, потому что до сих пор мы не пришли к единому заключению и определению, что же это все, все что-то за зверь. Или тропи так удачно мутировал, приспособился к зимовке в некоторых местах и на грызунах была версия, или еще где-то, или же какая-то насекомая из теплокровных приспособилась к размножению и зимовке в пчелином расплоде. И как вы, где вы думали его обнаружили? Обнаружили в малярии в большом скоплении восковых личинок. Съемку сделали этого видеосюжета именно в сырье, в восковом сырье, там, где личинки восковой моря. Обещали сделать анализ, уже договорились, и как только будет результат, сделают вердикт, вынесут вердикт, вернее, специалисты ветеринарных служб, обещали поделиться этим этой информацией. Но будем ждать. Как бы там ни было, тема... Тема у нас под контролем, наш общий интерес. Спасибо, что подключаются многие регионы, многие широты, страны. Я думаю, что во всеоружии встретим этого непрошенного гостя и как-то найдем управ на него. Сейчас я хочу еще одну развернуть серьезную тему. Но предварительно повторю пройденный материал, а именно по антибиотикам, а вернее по его способу применения. Потому что антибиотик расшифровывается как антипротив биожизни, то есть это отрава. Эта трава абсолютно без разницы, попадая в живой организм, какую микрофлору уничтожать. Это как снаряд, взорвавшийся на поле боя при двух противоборствующих сторонах, он уничтожает всех без разбора. Он не выбирает, где там свой, где чужой. Так вот, антибиотик, попадая в организм, в живой организм, при существующей патологии, конечно же, он помогает иммунной системе этого живого организма справиться с этим недугом. Но если, опять таки, повторюсь и сделаю акцент на том, что если присутствует патогенная микрофлора, но если если таковой нет, значит антибиотик будет уничтожать именно здоровую микрофлору. И еще один минус, вернее недостаток антибиотиков – это то, что он специфичный. То есть, если губительно антибиотик, какой-то вид антибиотика губительно действует на какой-то определенный вид патогенной микрофлоры – то он абсолютно безвредный для другой. И вот представьте себе, что однажды антибиотик – это серьезное, сильное лекарство. Во время Второй мировой войны миллионам жизней антибиотик спас миллионы жизней. Но после... После этого прошло определенное время и решили антибиотик использовать в профилактических целях. То есть антибиотик, антибиотик в руках специалиста-медика, неважно, это касается для человека или же для ветеринарной медицины, в руках специалиста, конечно же, это лекарство. Если антибиотик в руках дилетанта, это вред и вот однажды кому-то взбрело в голову антибиотики применять профилактически ну мы соответственно доверились этому и как результат что мы получили я это уже как-то зачитывал но еще раз продекламирую рекомендуемые ранее профилактические лечебные подкормки нецелесообразны, так как применение антибиотиков не только приводит к появлению устойчивых форм микроорганизмов, но и, к сожалению, общей потери общей резистентности семей. Это касается американского гнильца. И дальше мы пошли. Аскосфероз, аспергиллез и так далее. Высокому развитию возбудителя в пчелиных семьях Способствует необоснованное, необоснованное, подчеркиваю, применение различных антибиотиков, что приводит к нарушению обмена веществ в организме пчел и резкому снижению их резистентности. Учебник болезни и вредителей пчел. Ранее рекомендуемые, ошибочно ранее рекомендуемые, кем рекомендуемые? Мы доверительно следовали слепо, тупо этим рекомендациям. В результате десятилетия уничтожали, профилактически применяли антибиотики, и десятилетия мы из года в год планомерно снижали защитные функции организма. И не дай бог, за этот период, десятилетий, Ослабли, ослабло, мы ослабли резин, резистентность настолько, что она могла передаваться уже из поколения в поколение на генетическом уровне. Не дай бог, это просто предположение. К чему я привел эту ремарку по антибиотикам? Сейчас на страницах Фейсбука и Ютуб-каналов некоторых блогеров, появилась еще одна интересная информация. Соединенные Штаты Америки, медицина, изобрели, то есть прорыв в лечении пчел, изобрели вакцину, вакцину по борьбе с американским гнельцом. То есть назвали ее прорыв и якобы это должно быть высокоэффективным средством для борьбы с американским лицом. Ну и, соответственно, возможно, и с другими болезнями расплода. Как это выглядит? Ослабленные микробы, ослабленные бактерии, патогенные. Ну, как, и обычно, как обычно делается вакцина. Ослабленные болезни, ослабленные патогены. Вводятся в организм живого э, человека там или в данный момент пчел, заставляя этим проявить гуморальный, химический иммунитет, реакцию этого иммунитета и выработать вещества бактерицидное действие, анти, э, антикила. Как выглядит, по ихнему мнению, я, кстати, в записи, когда буду сегодняшнюю нашу встречу размещать у себя на канале, я вначале помещу эту заметку небольшую. Ознакомитесь, чтобы это было, ну, я не из пальцев высосал, а то, что можно прочитать в оригинале. Как выглядит эта процедура оздоровления этой вакцины? Через маточное молочко, то есть маточное молочко, пчел-кормилец, запускаются это, это, эти ослабленные бактерии и, скармливая маточным молочком пчелиную матку, в яичнике маток проникает этот, эта вакцина. Затем уже, якобы она должна попасть в яйцо. Из яйца получится личинка, и эта личинка несет в себе защитную реакцию, то есть антитела для борьбы с американским нельцом. Я почему-то очень как-то в этом сомневаюсь, потому что, зная этот этап, во-первых, как, это, как себе представляют они в маточное молочко, Пчел Если пчелы-кормилицы, употребляя пыльцу с 6 до 12-дневного возраста, потребляя, потребляя пыльцу, вырабатывают маточное молочко, каким образом им в маточное молочко пчел кормилец может попасть эта вакцина? Ну, возможно, там есть какие-то тонкости. Но идет дальше процесс попадания в яичники, затем в яйцо, и в личинку. Личинка в открытой стадии, в открытой стадии линяет 4 четыре раза, четыре раза. То есть каждые 2 суток фактически. При каждой линьке одни гормоны разрушаются, Другие рождаются. И так 4 раза. Затем в фазе метаморфоза происходит трансформация. И в этой фазе разрушаются абсолютно все органы личинки. Абсолютно все органы личинки. Кишечник, кровеносная система, сердце, там, жировое тело. Все разрушается. Образуется хитиновый мешочек. И в нем полностью разложенная, растворенная личинка. Там нуклеиновые кислоты, аминокислоты, э стволовые клетки. И это все будет в процессе метаморфоза и трансформации дать команду для строительства предкуколки, куколки и эмага, то есть образование тканей, гистогенез. И вот на этом этапе, вот который я перечислил, сохранятся ли антитела? Или они где-то затеряются, или вообще, или вообще не, не, не укладывается у меня этот фактор, как может, как могут антитела через маточное молочко попасть в вот, такой, вот такой круг, вот такую цепочку, и сохраниться до выхода. А американский гнилец проявляет себя при кормлении личинок в старшем возрасте. То есть в этом возрасте личинки должны иметь антитела. И на этапе смены гормонов, гормонального вот этого набора, фон, каждые два дня, сохранятся ли они? Ну, наука утверждает, что именно... Так и происходит, что это прорыв в лечении пчел от американского лица Довериться в очередной раз и как при антибиотиках, что-то я не сильно, не сильно проникся оптимизмом, честно говоря. Как бы ни было со временем, да вот видите, не тут-то было. Ну, разного объема информации где-то в нескольких строчках там 4 8 где-то целые статьи попадали ну сам факт то что facebook запестрил этой новацией этой революцией воздоровления америка, американского нельца с помощью придуманной вакцины и вот как Подтверждение, вернее, раньше уже это было. Для профилактики, опять-таки, гробов, болезни, вредителей. Чтобы было понятно и видно, какая это книжечка. Для профилактики европейского гнильца на пасеках нашей страны применяют инактивированную вакцину. И Где-то я читал, что... В связи с тем, что на протяжении активного сезона в семьях происходит смена большого количества генераций, эти антитела просто теряются. Я сейчас не мог и на вскид, так информация пришла свежая. Где-то, если найду, я обязательно ее зачитаю. Ну остается просто нам сейчас... Эту тему обсудить, насколько будет интерес. Или же просто принять к сведению. Сможет ли вот таким способом полученная вакцина, вернее запущенная через маточное молочко, пройти этап онтогенеза от личинки до има и сохранить в себе эти антитела для борьбы с патологией, которая называется американский гнилец. Ну, это, скорее всего, и для европейского гнильца. А там, глядишь, и для остальных болезней раствора. Если, конечно же, оно сработает. Так что, пожалуйста, тема... Ну, мы стоим на пороге свершений. Если кто более обширно встречал информацию по этой теме, просьба подключаться, будем рассуждать и будем размышлять. Не имея, конечно, такого высокого образования по ветеринарным, по ветеринарным всяким тонкостям. Но тем не менее, я вот сейчас, насколько у меня получилось логически эту цепочку все э, преподнес, как она вписывается в появление антител через маточное молочко, ну, есть сомнения. Хотя, конечно, мы многого можем не знать, ну, просто просто разве что поразмышлять. Поэтому, милости прошу к обсуждению. Или же, если нет по этой теме какой-то ремарки или дополнения, значит Будем приступать к обсуждению того, что нам более знакомо. Пожалуйста, слушайте. Я, можно, я. Да, да, пожалуйста. Я слышал, також, але тільки так не все. Шоу в Польщі також какую якусь вакцину. Не знаю, чи це є також на через маточное молочко, я этого не знаю, но я думаю, что как это я веду через маточное молочко, то это почти на генетическом уровне. По-моему, треба почекати терпливо еще 10 лет, чтобы узнать правдивые последствия того, что может быть. Потому что когда человек начнет зач торкать генетичных проблем, то мы знаем, до чего можно дойти. Уже генетичних тих рослин, всех генетично модифицированных. И какие того есть наслідки, то мы знаем. Так что я бы еще почекав 10 лет, ну, может я не доживу, но не на... Не надеюсь на, на какие-то э, швидкие, швидкие э, эффекты. То я, я не случайно привел пример изначально профилактику антибиотиками. То, что было однажды предложено, тоже так же точно красиво рассказывали, как это эффективно, и вот сейчас стали перед фактом, Откровение той же ветеринарной медицины, что ранее рекомендуемое, ранее рекомендуемое. Это же не, не пчеловод рекомендовал. Просто так вот э, с пальца высосал и сказал, давайте ему сейчас вот антибиотик профилактический. Я одно время, когда только начинал пчеловодством заниматься, почти 40 лет назад, и меня в бригаду не брали м -м, пчеловоды старшего поколения, они уже это питали с материнским молоком, можно сказать, профилактикой антибиотиками. И меня не взяли в бригаду только из-за того, что я ни осенью не давал профилактический антибиотик, ни весной. Вот представьте себе, сколько десятилетий прошло и шло и наблюдалось вот это регулярное вмешательство антибиотиками профилактически. Если там нет патогенов, он будет, конечно же, под, у, подрывать физиологию, устойчивость к болезням, будет подрывать э, то есть нормальную физиологию. И я как раз, вот, даже еще раз хочу, быстрому развитию возбудителя, быстрому развитию возбудителя, пчелинных семян способствует необоснованное. Применение различных антибиотиков, что приводит к нарушению обмена веществ в организме пчел и резкому снижению их резистентности. Ну вот, пожалуйста, путь откровение, чуть ли не как в Библии, елки-палки, чуть не сказал, откровение самих же ветеринаров. И сейчас, пожалуйста, это вакцина очень хорошо, красиво, некоммерческая ли здесь подоплека в этой, в этой тематике. Я хочу все, еще добавить тем коллегам, які думают э, переселать э, до Польши мед. Э, в нас строго заборонены антибиотики. Взагалі, взагалі никакого никакого залишка антибиотики не может быть в меди. Так что. Ну это понятно, Я... это понятно. С а почему? Чувствую? Хорошо, раз мы до вакцины пока очередь дойдет, созреет сейчас и аудитория, наш круглый стол дойдем мы до вакцины, если у кого будет желание подключиться. Почему такое строгое отношение? у общества к антибиотикам, к наличию антибиотиков в продуктах. Почему? Вот кто, кто скажет так вот на Почему Для того, что залишки антибиотиков, как попадают в организм людини, не позволяют пізніше применять. Не можно антибиотиков килограммами применять. Как он с медом tam tu organizmu wede jakiś antybiotyk i później zachoruje i lekarz pro znaje. nie i wini mu dać ten to, to antybiotyk jaki w, w, w innym wypadku mógłby tu pomóc ty a wini nie do pomoże. to musi u... to win antybiotyk jego organizm, Вже уже принял, скорейше, так, как вы сказали, профилактично. профилактично. а что в организме, что трапляется в организме, когда профилактично туда попадает в невеликої количество антибиотиков? Что там трапляется в организме? Знищают все бактерии, все организмы, микроорганизмы, ті, бути, працюють, і, і ті, и те, которые должны быть, которые работают, и те патогенные. А вы знаете, что антибиотик, антибиотик в небольших количествах способствует укреплению иммунитета. Вырабатывают антитела. Небольшое количество антибиотиков, попадая в живой организм, способствует вырабатыванию антител. Казалось бы, хорошо. Но антитела эти против этого типа антибиотиков. И да, если это большое ну, так, так. периодик, да, не накопление его там. Вот сейчас вот накопление, происходит накопление антибиотика, а затем, когда человек заболеет или организм какой-то живой, и нужно будет применить этот антибиотик для спасения или для лечения, а он не работает, потому что его там накопилось. Да не накопилось его там. Организм выработал против этого антибиотика антитела. Да все одно я... и ну, Там а не... механизм, в принципе, не, не обязательно. Я просто говорю, как это работает. Не, не принципиально. Сам факт, почему против антибиотиков, присутствие в продуктах, сейчас вот, мировое сообщество противостоит, потому что его присутствие в небольших дозах выработает противоядие, антитела вещества бактерицидного действия, и когда нужно будет его затем спасти от какой-то болезни, применить антибиотик, а он не сработает. Так, и, как у нас все интересное, в меди не может быть ни, никаких залишок антибиотиков, что, что чем дальше тем точнейшие исследования есть i męszej dozy antybiotyków można, można no, ujawnić, jak one jest. I w medii ich nie może być. A w kurie czułmi mięsie, owszem, jest pustyn, tam jakaś zieliczka antybiotyków. No tam, bo tam, tam lobby pokrócie, niż w medii. Dlatego, My... muszę zaraz taki, taka chodźwila kur которая сейчас без антибиотиков не выживет. У меня был, э, шановный друг, у меня был когда-то в школе один ветеринарный специалист. Я ему говорю, ну ты вот так вот положи руку на сердце скажи, где, на какое мясо, на какой продукт, мясной продукт, но ну, желательно поменьше, так, чтобы вот, в плане антибиотика. Он говорит, сторону курицы даже не смотреть не тоже чтобы... даже не смотреть так ну ладно я доброго дня я так не зрозумів, про прошло що... я трошки пизднейши включился и не зрозумев прошу мова идет зараз э, на вашему занятии то я ничего и не говорю ничего не говорю занятие дивиться прошу и мова модель про то что появилась информация о э... Рождение новой панацеи в лечении американского гнильца – вакцина. Ветеринарная медицина Штатов придумала вакцину против американского гнильца. Запускают ее через маточное молочко в яичники матки, и пошел, пошел процесс формирования антител и так далее. Абсурд який. А вы сами в то верите? Я вот сейчас я сейчас и выношу на, на на наш суд, говорю, это панацея или очередная авантюра, как профилактика антибиотиками в свое время. А сейчас все похватились и кричат, да не, не, не, больше, больше вреда, чем профилактика антибиотиков, не сделала никому, ни, ни людям, ни животному окружающему нас миру. это. Люди, которые имеют какое-то понятие зла, я не говорю фундаментальные здання дії антибіотиків антибиотиков вірусних вирусных препаратов, антивирусных препаратов, они просто посміються над тем аферистичною схем, ну, схемою схемой фармацевтических компаний. Потому что мы с вами понимаем, что антибиотик работает двояко. По-первых, он где-то там помогает, когда нет в организме не имеет проти против него штамма, який буде його блокувати. І тоді він може вбивати бактерії там, які, на які він заточений, тому що антибіотики різних груп і різних поколінь. Мают разные формы влияния на бактериальный фон, на бактерию. У нее бактерии грампозитивные, грамнегативные. А если говорить за американском гнилыец, то на сегодняшний день американского гнилыеца в чистом виде, в таком, каким он был нам відомий, 20-30-40 лет назад, на сегодняшний день не Є Есть лишь форми формы бактериальной яка которая очень похожа и как бы, несе в собі в окремих локусах ДНК бактерии, но несе как раз штамм американского гнильца. Но если это американский гнилет, или это уже какой-то кросс какой-то бактериальной заразы, это нужно великое исследований сделать, чтобы это выявить. Даже если бы там, допустим, было, это моя думка, было бы вынуждено той, ну, на рівні, будемо казати, ДНК знайдеться якийсь такий антибіотик, який в мікродозах буде внесений там в якийсь кусочок. Ну, це на інженерія мала би бути. Ну, ніяк не антибактеріальна, будем казати, форма антибіотика. Розумієте? Тому що як воно має би боротися? По-перше, механізм как она должна выработать, то в організмі має должна выработать до американского гнильца. Ну, я уже вам сказал, что американского гнильца в той форме, в которой оно было десятки років назад, сегодня мы не имеем, мы его не встречаем, потому что подтверждают генетические анализы. То есть мы имеем рекомбинационные, комбинационные, межкомбинации, как мы их называем, селекции кросс комбинации бактерий. Які похожи на американский гнилец ну и что, а який они тоді препарат виробили чтобы бороться с американским гнильцем с каким походением штамма будет бороться если допустим, что они правду говорят с каким штаммом оно будет бороться или оно все будет бить подряд если оно будет бить все подряд оно бьет живые организмы у Як бджоли как же тогда будет существовать как будет работать травна система, как будет работать иммунная система. На это ответственность кто-то может дать. що он про это не говорит. Ну, я думаю, что это чергова афера, так же, как с COVID-19. Какая моя думка? Это Та Та точно такая ситуация. Ну да, антибиотик очень специфический своему воздействию на организм конкретно взять допустим сальмонеллез там четыре вида сальмонеллы и на каждый вид свой антибиотик если он работает против одного вида сальмонеллы то он абсолютно без вредный для другого то есть минус и недостаток вернее слабые такие вот стороны антибиотика то, что он абсолютно исключительно специфичный, специфичный. Но если в организме патогена нет вообще, вот мы о профилактике антибиотиком говорили, о вредности и сама ветеринарная медицина признала то, что когда-то кто-то кому-то захотелось выстрелить в диссертацию по применению профилактического, по профилактике антибиотиками. А сейчас они спохватились и говорят, что большего вреда для иммунитета и для резистентности пчел, чем применение, профилактическое применение антибиотиков ничего не оказало, понимаете? И я как-то спрашиваю, выложили мне на стол ну такую гору ветеринарного вот этого всего добра и спрашиваю, ну вот его выпускают, его же для чего-то выпускают. Я говорю, вы понимаете, его выпускают, а тут э, палка двух концов, вернее, дилемма. Его выпускают, потому что вы берете, вы берете, его выпускают. Вам предложили, вы его берете. Конечно, его будут выпускать. Мы, мы доверяемся, что раз ветеринарные службы медицины выпускают какой-то препарат, значит, оно для чего-то нужно и где-то как-то работает. Конечно, раз вы берете, нате вам, пожалуйста. Тут чисто коммерческая сторона Вот путается в этих всех в этих всех гуманных и моральных сторонах. Поэтому пчеловоды без образования, доверчиво применяют все это на своих пасеках. Теряем, тратим. Но O tak my, o tak my ustrojemy. Jak nikt, to, ja chcę zapytać e, na temu rotacji, e, jak zrobić widwodok i pizniejsze rotacja, e, no, e, z dzielnikami. Podramkami. Tak. Ja zwyk, tu e, już długo, że e, jak e, ну, все, все, десь в середині літа е, треба, е, треба знищити варва. Ну, переважно немає сім'ї, яка не була би е, закліщена. Я робил так часто, що відводок робил на відкритому е, е, розплоді и сейчас его ликовал, зараз его ликовал, и позже, в час, подавал або маточник, або матку в головной сім'ї и ждал, как там уже не будет печатного расплода и также tu siostru To zależy od zużycia i tak dalej i tak dalej. I mój pytanie jest takie: czy w tym wypadku jest sens rotacji ramkami? Ну, no ja może, не nie będzie. може в może w tym wypadku nie będzie sensu, bo wy батьківській u babczki w siostry do dostatnią ilość rozrodu а тут вона набере свої оберти, ся, ось цей відводок. Ну и так тоже. Цему может и не быть, так. Ну вот, не... Дуже дякую, кто вот, хотел запитати. Так, так, так, так, так. Ну тут все питання, вопрос, какой будет кормовый запас в каком периоде будет сделан тот отводок. Тут дуже все просто математично можна буде в вирахувати массса сім'ї на кількість і на, на коэффициент нає на кількість єєстільки відкладає матка і вирахувати період коли ви зробите цей відводок якщо ви цей відводок зробите там в червні місяці зрозуміло що вона доуміється буде повноцівна сім'я і до якої сили ви зробите відводок якщо ви зробите там 1,5-килограммовый відводок то однозначно буде повноцінна сім'я якщо то буде відводок а, на 500 грам дджлину то вона поки набере силу то уже и зима прийде ну, то, то треба твор підходити ну якби теоретично логічно використовуйте здання біології дджної сім'ї розмовуйте за використання за формування відводки в якомога гранів З зими виходить сильна сім'я. Відводки робить в пору джаляр вбива два зайці. Він, по перше, відходить від троїння, а це середина травня. І ця сім'я без ротації може до, до пожитку головного взятку набрати силу і буде подвійна, подвоєна пасіка і. И вы пошли от роения и клеща можете на этом этапе уничтожить. Так что тут пасіка э, без формирования без формування цели э, в жильнице. Ну почему? Я с вами не погоджусь. Например, у меня роятся не больше 3% семей. У меня сім'ї не роятся. От, э, в процессе селекции мы добились того, что сім'ї, якщо э, если нужно менять матку, и идёт заміна замена матки, и в меня в травні ни одна семья не роится. Відводки я делаю для, того, для формирования пакетов. Ясно, что я их делаю 10 травня. 5-10 травня я делаю відводки, и у меня эти семьи, они даже не чувствуют, что я у них забрал чи забрал розпліт. И зрозуміло, я роблю відводок на три рамки відкритого, критого, закритого розплоду, чтобы люди удержали полноценный відводок і имели себе до зимы, ну, а до зими семью. Но я хочу обратить внимание на то, что на данном этапе у меня в семьях абсолютно нет майя клеща. Мы рубили за три трети, рубили пробы, отбирали с краю, не сда клуба, отбирали бджол, ставимо контрольные листки под клубы. И, и, и, и сейчас зараз клеща, то есть методика, которую мы используем для борьбы, для борьбы с клещом, она подтверждает свою эффективность. А весной у меня они не роятся в жоли, мне нет потребности, если от, и, нет замов, замовлень на пакеты, для чего мне их делить, делать отводки, когда они хорошо работают, у меня постоянно есть поддержки взяток, Сім'ї не переходят в роєвий стан. У них нет такого периода, когда они не до чого взяться, а каждый день рождается масса Тобто, То есть, то, ж я говорю про то, что в разных условиях має быть творчий подход к ну, так. Да, да, да. А если нет взятки, если семья. если допустим, ожидайте, господин если у вас, допустим, карпатские бджоли из гарного города Мукачева под названием Карпатянка, то вона при 9 рамках уже в конце квитня будет роїтися. И танцы с бубнами будут называться, понимаете я? А когда у вас хорошие бджоли, вы спокойно выводите свою семью, в надставку, вона начинает работать на ранних взятках, вона працює дальше, слідуючи, ранние взятки всегда есть. Незважаючи на ту погоду, яка в нас тут на Західній Україні вона нестабільна. Але у нас завжди є ранний взяток, у нас починається активний взяток, починається кульбаба зацвіла. А до кульбаби у нас ще є тоже підтримуючи взяток. А після кульбаби, в нас, під час кульбаби у нас і ріпаки, тут масса зараз, олігархат почав сіяти ріпаків, у нас знову сильні, знову взятки є. А якщо я після кульбаби виїжджаю на ліс, в мене малина, крушина, и дотягиваю до акации. Там пошла акация. Акация отсветает, у меня еще крошина за акацией идет. Буквально там спадает до 800 до килограмм, спадает взяток в конце червня, до липня, до липи. Але тут снова возникает вопрос: что сейчас начали съедать ранние сорти, надранние сорти соняшника. Вже в липне у нас тут уже солнечник начинает зацветать. То есть еще раз хочу обратить внимание на то, что. Пасечниство требует очень ретельного подхода из знания биологии бджоли. Знать, когда у вас взятки, когда вас сумма температур нароста. Когда сумма температур нароста, матки начинают класть яйца. Если раньше у нас матки починали яйцекладку в лютому, сейчас матки начинают яйцекладку, ну, среднее значение. В конце сечня. чому Мы имеем на плюс 1,5 градуса уменьшенную сумму температур в период развития бджоли в зимовом периоде. На нас сейчас очень часто, последние пять лет, мы имеем очень теплые зимы, например. На Западе Україні ніколи никогда такого не было, а вот у нас буквально две недели назад, перед Новым роком, у нас бджоли летали массово, обльоти были, как весной. То есть ну, в каждом конкретном случае нужно использовать те или иные методы. Но я хочу обратить внимание, что отселекционирована бджола и просто тупо дикарей, которые где-то там кто-то себе наловил, продал, перепродал, это разные вещи. Это так, если использовать хороший компьютер, который уже навчений работать с людьми, або это брать какой-то старый допотопный, который вам будет пять раз взлетать и нервы вам ездить. Так само и с бджолами. Ну, так, знать... ну так, ну так. Да. А у меня маски начинают сиять первого ну у вас інша популяция бжила, бо інша методика. Нет, у меня популяция, <реш> я изолятор, как выпускаю матку, так вот эта популяция. А, ну, правильно, вы Ва... же изоляторами працюете. Починает, да, да працю... посевать, когда коли... То она в травне роїтися у вас не будет. Что она у вас має роїтися? Вона... В, актив... в активной фазе она будет нести мед, она будет развиваться. Две матки еще плюс до этого, сильная семья. Я уже через 45-50 дней делаю двухматочный отводок. И у меня уже... Мавня no, might... пасека. подвоина Ну-ну, no, no, no. що... А в конце... No, no. Смотрите, а на начале, а на початку серпня она уже не сіє. Ну, вы ее уже изолировали. Ну, я уже изолировал. Три месяца с половиной, она сияет, у сезона хватит Хватит, можно ее не менять каждый год. Вона не выносится, вона не сносится. Конечно, а ну, конечно, конечно. Ну, говорю, но, опять же, это все выходит от медозборів. Какие у вас які которые приносят в тот или иной период? Если ви вы используете один-два взятки, это один подход. Если я использую постоянно взяток, который починаючи с 15 травня и заканчивается у меня на начале вересня, золотарником. И еще золотарник, если Бог погоду, то золотарник еще до конца вересня дає взяток, понимаете? Так, у, я вас не дивіться, у вас, у вас, вы кажете, начинаете еще до кульбабы, у вас уже пожиток идет, так? Так, кульбаба, это у нас уже можно врахувати, что начинается килограммовый принос и ну вот у вас, смотрите, ну, то что, то идет взяток, то что какие-то пожиток принос, это же не значит, что вы качаете с квитьней по самой версии. Не, мы не качаем, однозначно. Ми мы говорим за развитие, сімей, за его стабильность, то что она не имеет в ней периода, когда бдила не выношается, понимаете? Нема такого, что бджоли сидят. Бывает так, что у нас их задушчить. Вот на Західній Украине у нас бывает, что там тиждень, 10 дней может быть такая погода, что бджоли не вылетают. Даже наша Карпатка отселекционирована, она летает при там, 8 градусах, 7 градусах, 8 градусах, но нет условий. Дощи, слякоти, она не вылетает. Тогда у нас много намножается бджоли, они не летают и в тебе переполнены вулики бджолой, вони они заходят в руйовый стан Ну такое бывает на это треба просто врахувати и все ну так но когда последние годы, когда есть весной, хорошая погода то нет проблем, они все равно носят носят, працуют, я говорю, у меня не рояться. люди приезжают, дивуются, говорят, что вы робите с роями я говорю, ничего не роблять, їх их не маю, де їх где их возьму? Они не роятся. Ну, очень хорошо. Я хочу сказать, что селекционная бджола, бджола которую як, выбираешь, вона меньше роится. В нее повинна быть легко контролирована роинья. То есть иногда достаточно срывать маточники и дать объем вулику. И все. Проїня Про за вулк. Тому Поэтому это будет всегда. Потому мета природы это распространение. А мета селек селекційна вчили селекціонера це використати то, що є, тобто зберегти не дати ей зроїтися і так далі. І зменшити навантажения, навантаження, ну, витрати. Ми мало Мы на це звертаємо уваги, на жаль. А нам не треба багато меду, нам треба зробити його дешевше тоді і. И ну, прибыль будет, ну, больше рентабельнее, пасека будет. Ну, так. так те, что я хотел сказать, сказал. Нам еще много, Иван Михайлович, предстоит ну, сделать. Удачи, и у меня есть некоторые предостороги, потому что, эти изменения, они идут в разрез с существующим законом, который есть на сегодня. Пока мы новий не примем, я не думаю, что будут палки в колеса вставляться. З какого питання? Я имею в виду, что нужно э, навесить лад с в Украине. У нас системные помилки прям прописаны. Технологічних вимогах. Ми казали про це і кажемо, і будемо казати. Це, ті, хто повинен цим займатися, вони відмовчуються вже 30 років. Відмовчуються. Не вже ніхто не бачив, що, що це робиться. Наука повинна перша кричати: Караул, у нас помилка, мы загубили селекційну справу. У нас ніколи не буде результату з таким е, відбором. Але ж, але ж маємо, що маємо і всять всі як завжди, приватні особи роблять більше, ніж ті, хто на зарплаті, що ті, хто повинні це робити, перепрошую, ви займаєтеся селекцією. Як я зрозумів, у нас в Польщі також багато є е, таких пасів ходівельних. Я знаю, что у всех них добирається критерия селекции, в критериях селекции на другому на первом месте, а в на другому месте, есть неройливость, неройливость бжил. А я користуюсь одной породой, которая только вона репродуктивні матки запліднує натуральним на трудтовище натуральний спосіб не штучно только натурально і ті жоли є більш, більш ну, схильні до руїння Я думаю себе таке как вы думаете, какой такой молодой хлопець хочет удружиться, но он не хочет иметь детей або не может иметь детей, то он здоровый или не здоровый? Или вы бы хотели такого человека зажать? Для меня схильність до руїння является вказником здоровья породы. До меня належит так, вести пасеку, чтобы мне рои не тикали, чтобы я по, по, по деревах не скакал. Это моя задача, задача моє задача, а бжолы должны ну, сильность до, до размножения себя, ну, как какой-то як, як организм не хочет размножаться, то он хорый, ну, так я думаю. Але я є аматор, я не є професіоналіст, я є аматор. Я, то є таке мои думки только. И моя така думка, точно. О, и моего учителя то саме. <реш> Бжоли, які не роятся, то є для лінивого брджоляра, який не хоче мати роботи, не хоче зробити відводка, не хоче е, запобігти ройовому стані. То таке. Если бы в природе были все нерайливые семьи, линии, то уже остались без живых. Больше часто пчеловодов можно услышать ну, от э, старшего поколения, какой единственный способ борьбы с роением. Еще я только на заре своего пчеловодства только начинал. Каждую неделю подходит раевая пора, и каждую неделю дружно на выходные а почему каждую неделю? Потому что не успевает э -э, с новой серии выскочить, выскочить очередная серия маток. И вот они приехали, только раевая пора, вырезали маточники, уехали. Через неделю снова проезжают, снова вырезали все маточники, опять поехали. И так вот да. самый главный способ борьбы с роением – это вырезать маточники. Где-то прозевал кто-то, где-то все равно выходит. Поэтому вот вам, пожалуйста, знание и биологии, все так оно долгое время передавалось и по эстафете, такая тема, аж пока не, на, не стали пчеловоды технологически уже применяться к тому, что процессом нужно управлять невырезанием маточников. Но ну это, ну это не то, не допустить до маточников, я просто не допускаю до маточников. Два поколения выходит чел на третьем уже все кульминация пошла массово трутень мисочки Ну что я буду ждать пока войдут маточники и их удалять не было раения, но ну, это, это детство а если вот как у вас вы эти 200 семей поэтому все четко сильная семья двух но ну, это моя тема двух содержание я знаю что через, через 45-50 дней я делаю, формирую отводки сразу одинаково на всей, на всей пасеке, потому что у меня сила семьи одинакова. Вот Иван Михайлович говорит, что нужно выравнивать. Я начинаю выравнивать семьи осени. Стоят они у меня по две, мини-группа мини по две. Бывают в одной группе две сильные семьи, а в какой-то две послабее. Я вечером осенью поменял местами, одной семье уже выровнял за счет летные пчелы уже выровнял эти две группы весна начинается все примерно одинаковые силы везде одинаковая работа по операционно планово однотипно на всей пасеке сразу не так каждый улей открыл и ходишь вокруг него достал буквар считает что он сделал что нужно сделать но это у меня три отметки кусок мела и три знака всего-навсего на увях и весь вся книга, все журналы. Здесь своего опыта скажу, значит 11 сезонов я на селекционный Джоли Бакфаст и за все этот период бачив е, три выхода рою, один в 2016 году и два роя было в 2021 году ч в 16му привіз э, сім'ї з другого стачка привіз сім'ю щоб прозібрати запчастини був трошки ну стомлений іслишить Ну і не звернув уваги, розумієте якщо є пення матки то матка завжди а для себе ніколи не не співає тільки для подруг, друг, який есть. Значит так, там уже вони є, Сидят, не выпускают, но уже вони є. И вот это я почув. а на следующий день пришел и побачил выход цього роя. Ну, я не обратил внимания и не смотрелся. Подъехал, забрал, в каком состоянии было, не знаю, семья. А она уже была в этом состоянии. Вот это один был, и два вийшло в 2021 году. Все. Не бачив никогда, Злит, бжилы есть, особенно в які вони которых они перенаселяются, ну, они жменько з кулачок. Все. Такое бывает и дуже багато. А чтобы семья в ройку взлетела, нет. Ну, потому что вы руководите этим процессом, Сергей. Вы этим процессом руководите технологически. Ну, были такие времена. Бо э, звертав увагу на бджільництво дуже дуже мало, і таке також так, проходили. Здоров'я ну, не було то у мене, то жінки, але ж якось воно все так: Бо селекційна бджола. Вибираєш нерливу, використову не використовуєш э, бджіл с зрелыми ну, з семей, потому також, я думаю, что маточное молочко молоко також влияет на подальшую генетику мила. До речи, хочу рассказать один момент, яка рассказ, этого 2016 года, как я сделал, и батов, бабачив что-то новое в дельництве. Понимаете, я взял эту бджолу, как я снял рій. Думаю, мне взагарь там треба ж трусити було, бо маток подселять. Я взял эту зрою бджил, посадив е, ну, в нуклеосы, отдельно створив их. И что вы думаете? Полетели матки на облит, и бджолы с этих нуклеосов за ними полетели. И они в одном месте. Ну, нашли такое место и все прилетели в одно место, не по наклеусам, а в одно. Я там ну, свальный рой такий нашел, маток, куча, все мяченые, штук семь на выбирал. Можливо, и больше было, но ну, это такое интересное явление. Как, как в Тирла да? они собираются в одном месте, так все матки прилетели в одно место на Пасинце. Так что зрою э, не можно использовать для нуклеусов, для облита, потому что они летят следом, следом за маткой. Как вы считаете, с маточным молочком передается э, ну, э, рейливый стан, или нет? А может еще какие-то якости? Ну, насчет счет, на счет роевого на состояния может быть. А вот все остальное в обязательном порядке. Генокод наследственности, генетическое наследие по резистентности, это, это даже не обсуждается. Поэтому семьи воспитательницы для будущих маток должны быть исключительно лучшие из лучших. Семья воспитательница и прививочный материал. Потому что через маточное молочко от пчел-кормильниц передается генокод наследственности и состояние физиологии по резистентности. Это два самых главных фактора, которые следует иметь в виду. Почему еще Виктор Петрович Полищук очень часто делал акцент на, я об этом постоянно стараюсь не забыть напомнить, уделить архии важное значение по воспитанию первого поколения пчел на замену. Зимующим. Потому что от того, насколько будет первое поколение максимально полноценно выкормлено, соответственно, будет передана эстафета от первого поколения при дальше последующих генераций. То есть в процессе этого на этапе филогенеза развития поколений. Первое поколение передаст через маточное молочко именно генокод наследственности по резистентности. Почему я очень часто привожу пример Цибро и Волоховича? Сильные семьи с весны начинают выкармливать не одна одну, как обычно у нас часто почему-то эта арифметика гуляет. Вот одна одну, может только зимующая пчела выкормить. да по своей физиологической, э, то есть физиологическим возможностям, конечно, она выкармливает за счет оставшегося потенциала белка жирового тела, вырабатывая маточное молочко, зимующая пчела выкармливает младших личинок первого поколения себе на замену. Это если там пропорция такая небольшая. А если семья в 3 килограмма минимум стартует весной, и первое поколение выкармливается не одна одной, а там 4-6 пчел-кормилиц выкармливают одну. Даже если они пошли в зиму и были выкармлены не особо хорошо по накоплению жирового тела, ну, мало ли какой сезон был предыдущий, но за счет количества, за счет количества. Каждая с меру по нитке, каждая пчела зимующая, выкормить это первое поколение, эту личинку максимально эффективно. Почему я всегда настаиваю на сильных семьях, на двухматочном старте? И двухматричный, две матки стартуют весной. Не забывайте, что две матки, это не, не значит, что автоматически будет Увеличена сила в два раза. Не матка пчел делает, а пчелы пчел. Матка просто яйца сеет, баланки пораскидала по ячейкам, а выкармливать затем будут пчелы. И если их будет не хватать, то двухматочный старт у слабых семьях может дать обратный эффект, какие-то болячки нелзя. Откуда и отсюда, соответственно, рекомендация. В зиму сильные семьи. Я пасеку увеличиваю в 2-3 раза. В зиму я сбрасываю их снова все на минимальное количество. Ну, такое по своим меркам достаточно. Ну, семьи идут по силе. Надо Додане если перевести, у меня меньше рамка. Где-то рамок на 10. То есть 2 килограмма минимум пчелы. Тогда они потянутые две матки с весны без проблем. То есть вот такая арифметика и такой подход. Так, ну все, на все доброе. На добра, спасибо за спелкувание. На добра, На все доброе. Дякую всем, брат. пан Игорь. До свидания. Дякую, пан Владимир.